конца ролика там будет такая подсказочка я так думаю она выйдет попробуйте ее найти также самое напишите скопируйте название пишите первая часть я думаю так будет первая часть смотрите вторую часть вот и там все подробнее чтобы я не остановился потому что это длинная тема